Дело в том, что есть... О! Стыковочный модуль. Дело в том, что если нас засосет этот авиафанчик, так сказать, смачно, так с опельками, со слюнками, то в принципе мы можем не пережить этого.